Вы только посмотрите мой Яндекс кошелек и какие у меня здесь переводы, пополнения. Это все я заработал в интернете, все заработал без вложений. Если вы хотите также зарабатывать такие же суммы без вложений, если вы хотите зарабатывать пассивно за счет своих друзей и знакомых, они будут работать, а вы будете зарабатывать, тогда покупайте мою методику приватного заработка. Может работать и школьник, и пенсионер, независимо от вашего места жительства. Главное, чтобы был доступ в интернет. Можно работать не только с компьютера, но даже с телефона. Достаточно только телефона, чтобы зарабатывать такие же суммы денег, и даже совершенно пассивно и совершенно без вложений. Если если вы хотите также зарабатывать, приобретайте методику и зарабатывайте вместе со мной с моей пожизненной поддержкой. Получите методику, смотрите видеоинструкции, повторяйте и зарабатывайте. Просто смотрите, повторяйте и зарабатывайте. Все просто как раз два три. Немного свободного времени, выход в интернет и можно работать не только с компьютера, но и с телефона. И такие суммы будут вам приходить каждый день. Каждый день на ваш баланс, на ваш счет, на ваш кошелек. друзья. Давайте зарабатывать вместе гарантированно хорошие суммы. Заработка совершенно без вложений.